Доброе утро! Привет возвращению школьных влогов. Первый день школы, я обновила цвет. Я надеюсь, я не опаздываю, потому что у меня написано, что у меня первая остановка в 6.30. Почти у всех автобусов 6.30 остановка, и я не знаю, когда он будет на моей остановке. И мне очень, на самом деле, страшно, я не знаю, тревожно, потому что в этом году у меня посложнее расписание. И я не знаю, где мой кабинет находится. Я выкинула карту школы с прошлого года. И я надеюсь, что когда я приду в школу, там будет кто-то, кто может мне помочь. И кто мне даст новую карту и покажет, где мой кабинет. И вот так каждое утро поливает травушку. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Что смогу, буду снимать. Поэтому надеюсь, вам понравится. что не заводуют там люди на остановке. around here, do And the pizza, of course Yeah, pizza is good yeah, yeah. That's enough no. They wanna say hi, hi. Do you want say hi? Do you want something? It's okay. Television show? Yeah. Yeah. Say something for this Oh hi! I saw you walking earlier. I saw you walking earlier today. I him. Okay, I'm to that, <laughs> that the Marco's <laughs> <laughs> I don't understand. I want to say hi. Say hi. Короче, я не на уроки английского, потому что мы что-то делали. Короче, сейчас ланч английский, еще один. Мировые проблемы, я просто в ожидании мировых проблем. Я английский с американцами. Руслана, э, мы с ним были на гибриде. Нет, мы с ней не были на гибриде, она не пошла на гибрид. Мы с ней были, когда у нас еще онлайн все было, мы в одном классе были. А потом меня перевели, и больше не было Руслана. Русланом я уже училась. это, я Studied. я Я не сказала У нас учительница перепутала ланчи И короче Мы не на том ланче сидим как все места наши Что? Да, она Теперь, наконец-то, у меня будет социальная жизнь. Согласна, эта социальная жизнь нужна была еще в прошлом году. Я была буквально одна, со мной даже русские не разговаривали. Со мной никто не Я Ты вверх. Что? You have second lunch. I made a big mistake. I messed uh -huh. up. So tomorrow okay. we'll have you'll have lunch at 11:35 okay. after fourth period. So we'll stay in here and then you'll go to lunch. Ruslan, yeah. yeah. did you bring a carrot for me? Yeah. Okay. I'm joking. Tomorrow, I'm just joking. If that no, would be no. In my no. Сейчас у меня мировые проблемы, и это последнее, чего я хочу на самом деле. А можно поплакать немножечко? Я не знаю, почему-то тревожно стало. Почему тревожно? Не знаю. I have two dogs. Um, one is a wooden pit bull, and the other one is a wooden lab. Their names are Bailey and What do you? Like? Preston, I would like you know cut myself and stuff that. I know this is really sad, but was really really sad and upset and I was depressed and my dad was being really awful to me and my tennis coach actually came and picked me up from my house and after that and was a she's a psychology teacher. Thank you. Uh, хочется домой Хочу уже домой В общем Это было not bad Первый день, новые все классы Куча английского Что хочется немножечко Сдохнуть, но в принципе I guess it's okay. Так мило, но в классе английского с американцами, у нее везде висят значки ЛГБТ и написано SAVE ZONE, это очень мило, и еще со мной заговорил один мальчик, сами со мной заговаривают, вот поэтому я попросила у него инстаграм, я смогла, поэтому сейчас домой. Я вчера не снимала, а, как я пошла на танцы, потому что танцы отменили, и я не знаю, будут ли они в четверг, но я подумала, что с вчерашнего дня у меня как-то мало, я всего не снимала, поэтому... Скорее всего, это будет целая неделя. Ну, первая неделя в школе. Вот. Я влог делала. Она случайно начала есть. Это очень сложно. Делать. Очень эстетично. Морг — это не топ-то вставление американской школе. Я была там лучше там лучше большой Да, старший старший старший старший старший старший старший старший старший старший старший старший старший 재미 yeah. yeah. Я сходила, в библиотеку, она такая, у тебя нет с собой этого чарджера, поэтому мы не поменяем. Завтра принесешь, и поменяем. Здесь что-то что хрен найдешь сходить. Мы снова тут. Я сегодня ничего не снимала, хотя должна была. Но я что-то mm -hmm. вообще, я была уставшей. Единственное, что сделала, это вот Яна поснимала, пока я Да? Yeah. Я, я, я снова поснимала. Ты правда? Яна, меня поснимала. Яна, мы с ней домой вместе ходим. Вот не попад на Знаешь, такие лавочками стоят. Давай, рассказывай. Это наш портал. Вот, тут проводятся всякие мероприятия, когда какие-то праздники. Вот, вот, эти штуки красные выдвигаются и становятся вот лавочка не стают. Вот. потом их сдвигают обратно, чтобы было больше места. И наш знак школы. Да. Какой-то дядька в красной шляпе. Мы не знаем. Давай, Руслан, эмоции. Я ищу мистера на ладошка на ладошке. Привет. Если что, мы ждем, чтобы сделать фотки. Okay. Okay. Давайте, ну-ну, <свист> все в кадр. Может, посадим кочек? Подожди в школе бесплатно. Аутфит <свист> чек. Мы сделали. Фара, конечно, ужас. Но ладно. Ты знала, что эти фотки можно было заказать? Это линия, чтобы сделать фотку вообще ну, просто типа... А что, что мы здесь быстро прошли? Я влечу, меня фоткать, я разрешаю. Я хочу Я буду Да кто хочет это есть Я скажу, что мы сидим на ланче и... Сидим на ланче и кто сколько вы лет We are babies. She's our mother. <laughs> They're judging me. Okay. Mommy, I want my soap on the body. I became mother so young. Mommy, it's you shower time. Please <laughs> stop them. Так, что у нас здесь дают в американской школе? Кукуруза, вкус то хлебушек и курочку. Вот, вот так она выглядит. Вот. И попить, но это не дают, это сам приносишь, если хочешь. Тут кто-то Макс себе заказал. Да, тут еще Датч Брос покупают, ставят себе видела. Она так наслаждается этим, тебе прям нравится. Она умная, мне все нравится. Магниты тебя заставляют. Да, что? Поешь что-нибудь. Давай еще. Россия, это украинец. By Just eat. <laughs> Do I look weird with straight hair? No. Nope. Thank you. I appreciate. <laughs> But I don't need it. Сегодня за столом всего три русскоговорящих. Две мексиканки. И она получается фуна. Не знаю, ты не девочка Я как сахарная вата.